Формы, книга из серии карандашек. Нажимая на кнопочку, ребенок сможет послушать веселые стишки о геометрических фигурах. Круг. Вниз, забав, на Нажимая на, на кнопочку еще раз, можно послушать следующее стихотворение.